И и Духа. Дорогие братья и сестры, поздравляю вас с днем воскресного, сегодняшним. Нашей маленькой Пасхой, еженедельной, которая нам дает постоянное напоминание том, о сути христианства. Вот, и я хотел бы сегодня затронуть такие вопросы. А что заставляет человека приходить в храм? Вот. В чем у нас выражается вера? Мы нередко слышим такие слова или читаем, сейчас уже много средств массовой информации, так назовем, не только это печатные издания, очень много интернет, предоставляет такую возможность. Информативных источников очень много, и среди них очень много можно услышать таких утверждений, что у меня Бог в душе. То есть я в Бога верю. Вот, ну, правда, не хожу или почти не хожу просто я вот как бы и по требованию, и ну Пасху там захожу. То есть рассуждения вот такие, вот, э, и зачастую человек не может даже сказать-то чего-то, что он может в этом, по какой причине что-то вот именно так. А причина, на мой взгляд, она ну, может быть в этом случае только одна. Человеку так удобно. То есть он э, настолько окружен вот этими вот, предметами удобства, которые доставляют и облегчают ему жизнь, освобождают огромное количество времени, что он привык время проводить в разности. Сейчас объясню, что я имею в виду. Не то, что там у нас мы все такие вот совершенные лудыри. Вот нет, конечно, но тем не менее. Ранее у человека во дню практически не было времени свободного. Там женщина должна была рано встать с утра, приготовить э, какую-то пищу, младших детей покормить, мужу собрать, что-то да, вот, вот, Потом у нее какие-то другие дела появляются, что-то убрать, что-то какие-то заготовки сделать. Если стирка, то это вообще там э, примерно приравнивается к каким-то боевым действиям по своему масштабу. Вот, э, нужно было замочить, нужно было кипятить, нужно было там на озеро, на реку, в проб, еще куда-то нести это белье, чтобы прополаскивать это белье. То есть уходило огромное количество времени и сил. Сейчас на все это, вот то, что я назвал, время почти не требуется. Включил микроволновку, положил туда что-то, оно само сготовилось пока так ходишь, или в мультиварку, за которой следить не нужно. Включил, и через час на день все готово. Этот час у тебя полностью свободен. То же самое и стирка, забросил в машинку автомат, и она сама отключится, посушит. Даже если там надо, какие функции там есть, все, что нужно, все это делается. Чем заполнено время у человека? Что он делает полезно в это время для своей души? А время заполнено а, написанием вот таких вот постов, о том, что у меня могут в душе. А время заполнено чтением подобных рассуждений, таких же вот родственных. Потому что человек, человеку нужно подтверждение его мысли. Мы во что верим, вообще? Во-первых, человек верит в то, что, а то, что верит больше большинство. Многие говорят, значит, это правда. Во-вторых, человек верит в то, что э, утверждает кто-то авторитет, какая-то величина, известный кто-то. Вот эти две вещи. И вот он в интернете на, он находит себе подтверждение, всем вот этим вот своим подтверждением. И вот у него возникает такой своеобразный Бог в душе. Что такое Бог в душе? Это как, знаете, футболист, который говорит, я да, я футболист, а команда какая? Ну нету команды. Зачем мне команда, тренер? Ну, Зачем мне посредник между футболом? Ну я просто футболист. Какой-то футболист. У тебя не тренировок, не команда, не тренер. Ты просто называешься футболистом, им не являешься. же самый человек говорит, что он христианин. Но какой же он христианин, когда он просто называет себя только по факту крещения, что он христианин. Что когда-то придется отвечать за то, что ты принял на себя святое крещение, но обязательств никаких взятых на себя при этом крещения не вкроет. У нас наше время, которое у нас освободилось огромное количество, используется настолько хаотично, настолько, настолько, настолько непонятно, вот нам самим даже, мы не успеем обернуться вот уже вот, день прошел. А что за день мы сделали? За этот день. Мы не трудимся тяжело физически. У нас освобождается кучу времени. Что? Друг к другу сходили в гости, провели на телефоне час, два часа провели в интернете. Что мы еще сделали? Порадовали себя вкусной едой четыре раза в день. Чем еще может человек провести вот так вот день, когда он у него не заполнен. Если у него Бог просто в душе. Примерно так проходит день человека, который утверждает, ну у Бог в душе, у меня вот, что мне туда ходить? Еще человек такой утверждает, что я ходил раньше в храм, но там такие злые бабки, там свечку не так поставил, не так повернулся, здесь не стоит, там не стоит, что я туда решил не ходить. Простите, но я точно так же, как и все вы, пришел когда-то в храм, я так же, как и все вы, учился в советской школе. Меня не наставляли с детства в вере и благочестие. Это было запрещено. То есть старались наоборот, там бабушка старалась скрыть всячески свою веру, чтобы не показывать ее. В алтаре стоят еще два священника. Они точно так же учились в советских школах, и они не являются потомственными священниками. Они пришли к вере когда стали посещать храм. Вы думаете, там не было тех, кто сюда не ставь и вообще ты все неправильно делаешь. Только почему-то не смутили. Почему? Потому что когда человек ищет чего-то, его не смущает какие-то внешние обстоятельства, которые ему мешают. Решил человек заняться спортом, бегать. Его не смутит то, что пошел снег, или дождь пошел, или сегодня холодно, или наоборот сегодня слишком жарко. Его уже это не смущает, если он собрался вот этим заниматься, он этим занимается. И в человек приходит независимо от того, кто там находится, он к Богу приходит. Не может быть Бог просто в душе. Это как вера без дел мертва, так Бог в душе просто бывает, без край, без церкви. Святые отцы говорят, кому церковь не мать, тому Бог не отец. Мы живем в такое время, когда у нас жизнь, несмотря на то, что вот сейчас, в вот последние годы, мы говорим о том, что у нас все так стало хуже, денег стало меньше, сложнее, там санкции, что-то не так, нравился президент, разонравился президент, не нравится пример. очень много на эту теме мы рассуждаем. Несмотря на это, все мы здесь в грамме стоим и э, голодный обморок никто не падает. Все мы пойдем домой, у нас у всех есть крыша над головой. Там не течет с крыши, не падает. У нас есть несколько перемен чистой одежды. На зиму, на осень, на весну. У нас все это есть. У нас есть различные предметы, без которых мы легко можем обойтись. То есть очень много лишнего того. Но она, у нас просто это есть, мы уже так привыкли так жить. Несмотря на всякие вот какие-то... Что, что стало там похуже То есть у нас жизнь удобная, комфортная на самом деле Если бы мы о своих проблемах сказали бы сейчас людям, которые жили, скажем, веки веке там в 15 Ну извините, нас бы сказали, что ну, можно было обозвать, говоря со временем, как, как, как просто сборище мажоров Которые, вы вот, придумываете себе проблемы вы сытые, довольные, одетые, чистые, помыты. У вас есть столько времени, и вы столько вариантов, как провести свой доступ, развлекаться. И вы говорите, что у вас жизнь плоха. Поживите в 15 веке. Как там жить? И люди, жившие в 15 веке, не говорили, что у них плохо в душа. В воскресенье шли в храм. Почему? Время стало больше. Жизнь стала комфортной, а Бога стало меньше у человека. Парадоксально. По какой причине? Что такое происходит в человеке? Если мы привязываемся к удобствам жизни таким вот, мы очень стремимся и э, нашу веру, э, в, по крайней мере все, все внешнее, что есть у христианства, сделать максимально комфортно, удобно, так как, мы себе представляем. Все, все это удобное мы вот как бы воплощаем здесь. Но, дорогие мои, я не свои слова говорю, не своим умом сейчас то, что скажу, воссуждаю. Христианство комфортом не бывает. Не существует комфорта христианства. Нет, как вид, оно отсутствует. Если можно, допустим, сказать а, такой, а, такие словосочетания а, вслух «хороший буддист», очень хороший мусульманин, кто например, там, э, там Кришнаин такой хороший, там в отдельно сказать. То сказать, что хорошие христиане, то это как-то начинает резать клубы. По какой причине? Да потому что, если человек говорит, что он хороший, утверждает, я хороший христианин. Это значит, что ну, он либо в прелести, в глубокой такой, сам себя убедил, что он настолько хороший, либо он понятия не имеет о христианстве. Он думает, что он, то, что он сделал, кусочек маленький, он уже подвиг совершил. А многие, кто совершали действительный подвиг, ни во что же это не ставили. Считали, что они даже то, что вот им повелено сделать, и этого даже не смогли совершить. Хотя жизнь их была сама настолько такой исторической что всякий день это был какой-то отдельный подвиг веры подвиг э, благочестия, э, подвиг, наверное, какого-то э, жертвенности ради ближнего. У нас наша жизнь очень удобная, очень комфортная. И именно поэтому мы э, расслаблены в этой жизни. Расслаблены. Вот как расслаблены уже, как Господу принесли. Вот он расслаблен, не может сам ничего. Его нужно четырем взять и понести. Четырем, которые имеют веру. Они имеют, он не имеет веру, возможно, его несут. Но те, имеют веру, принесут к Господу. И тот его исцелит. Достаточно того, что друзья его верят в это. Они принесли. Если человек эм, говорит, я вот в души имею, и мне вот этого достаточно. Он просто максимально погрузился в то комфортное состояние, создал себе определенную зону комфорта, и никого и ничего туда пускает не желает. И потихонечку, час за часом, день за днем, месяц за месяцем, год за годом, душа и его душевные качества потихонечку атрофируются, Так же, как человек, который парализован, лежит без движения, мышцы его атрофируются какие-то там, если не делать специальных всяких массажей, процедур. Пролежность даже появляется. Так и душа, если не испытывает каких-то вот движений, волнений каких-то, она постоянно будет более и более расслаблена. Дальше и дальше отходить от Бога. Не бывает Бога в душе. Либо Бог в сообществе христиан, как бы он сказал, где двое или трое во имя моей собрались, там и глаз посредине. Тот, кто Бог в душе это носит. где там двое или трое у него? он один. Он в зону комфорта своего не хочет никого пускать. Поэтому, братья и сестры, чтобы душу спасти, нужно быть в храме, нужно проводить время в храме все таки И это не какое-то просто внешнее проявление, это насущная потребность каждого христианина посещать храм в день воскресного, в праздник. Помимо этого, родители имеют обязанность воспитывать своих детей в вере и благочестии. Кресты обязаны, соответственно, быть неким таким флагманом, перед идущим, перед э, теми крестиками, которых не взяли на себя обязательства. Думается, что они пришли, э, стали крестными, а потом дальше на Рождество подарочек подарили какой-то там, с именинами поздравили, и вроде как все в Наступит момент, придется отвечать. Мне придется отвечать за то, каким я был священником, каким я был монахом. Что где я не так сделал. А крестному придется отвечать за то, что он, крестники его, не знают, где дверь храма открывается, с какой стороны заходить. Что где расположено. Даже таких элементарных вещей, не говоря уже о духовном. Наш комфорт, который у нас есть здесь, он у нас будет. Как в нем в истории немножко. Такие были высокоразвитые у нас империи? Они просто погрузились в некуть и роскошь, были уничтожены и разрушены. Римская империя, Византийская империя. Другие были государства, которые были высокоразвитые, очень богатые и с очень высоким уровнем жизни. И они все, соответственно, были уничтожены именно потому, что они очень комфортно и расслабленно жили. Пришли другие, более голодные, более, соответственно, целеустремленные, готовые жертвовать, готовые двигаться, шевелиться. И вот не стало той империи, не стало другой империи. Этого государства не стало, другого государства не стало. Господь каждого из нас призывает, но зарплата никого не тащит. Цыган, есть хорошая пословица, которую я нередко цитирую, говорю: "Лошадь его доколе, да, может привести и один человек, но даже сто человек не заставят пить эту лошадь, если она того не захочет сама. И веру, если человек не хочет, соответственно веру в себе вот это вот укреплять вот ее, чтобы она росла в него, соответственно быть к Богу приближаться соответственно, ближнему служить. Вот, а, ну, никак у него не возникнет. Он оградил свой кровь. И у Бога в душе. Это страшные слова, когда человек это говорит. И я когда их слышу или читаю, допустим, эти слова такие, мне становится очень-очень горько за этим человеком. Я не имею возможности ему помочь. Именно потому, что пока он не захочет пить как-то лошадь, он там не появится. Так должно ему по голове сильно ударить, что-то случится такое в жизни, чтобы ему больше просто некуда было идти, кроме как пойти в храм. Тем же самым папам, которых он хаял много раз в просторах интернета. Пойти туда и вдруг обнаружить, что все-таки вот не только Бог в душе. Не может он просто там в душе у тебя раз жить, а здесь вот в храме Дорогие братья и сестры, вокруг нас живут очень много людей. И парадоксально как-то, и даже нелогично, я говорю такие слова людям, которые все же входят в храм. А те, к которым эти слова вроде бы предназначены, их, в общем-то, и нету здесь. Они не бывают в храме, они этого и не слышат, к сожалению. Но они живут рядом с нами. И от нашей жизни с вами зависит, эм, окажутся они в церковной ограде или нет. Почему христианство росло и развивалось в первые столетия, когда было так вот жестоко гонимо, Потому что жизнь христиан строго соответствовала сути христианства. И если вокруг нас столько много людей, которые в храм не ходят, есть и немалое талика нашей с вами вины то, что они не идут в храм, они видят большую разницу между теорией и практикой. Теоретическое и христианство одно, а практическое сильно, сильно к великому сожалению, отличается. И если мы будем больше похожи на христиан, то наш пример обязательно будет э, воспринят людьми, которые живут вокруг нас. Это как кардинал. Бросит гамушек, руки пошли. Будем жить благочестиво. И на нас будут смотреть. Будем честны перед Богом и любви. Люди присмотрятся и окажутся точно так же в кране. Не тогда, когда их сильно-сильно прижмет и ударит по голове. А просто посмотрев на поведение людей. Посмотрев на то, как они живут, чтобы им тоже захотелось так жить. Ведь не может быть только дурной пример заразителей. И добрый тоже пример тоже бывает приятен и интересен. Да, это труднее, наверное, воспитывать себе добрые качества. Я как-то рассказывал этот эм, эпизод из свято литературы, когда в период вот этих конений, начало, в первых веков христианства один, эм, христианин был очень искусным ремесленником, работником, и его захотел нанять на работу язычник, богатый язычник, промышленник что ли, такой вот, бизнесмен, как бы сказали сейчас. Но вот знал, что тот, ортодоксальный христианин, он ему сказал, я тебя возьму, потому что я знаю, что это очень хорошая работа, но я ни слова не хочу слышать о твоем доме. Я не буду на тебя доносить работай спокойно, верю во что хочешь, но ни слова здесь не говори. Он сказал хорошо, и работал на него несколько лет. И наступил момент, когда вот этот вот язычник сказал ему, «Расскажи мне о твоем роде. Я хочу быть таким же, как ты». Если мы хотя бы частично будем жить, как вот тот человек, люди, живущие вокруг нас, они тоже будут присматриваться и хотеть этого, несмотря на то, что это трудно. Дорогие братья и сестры, так будем же с вами, давайте не просто такими вот внимательными слушателями Слово Божьего, но и добрыми делателями, что несомненно, гораздо важнее. И Господь всегда приходит со всеми нами. Богу нашему славу!